А, а я? Ложки я, я такой крутой парень. Так, а, а я? Нет, мы с тобой вместе пойдём, поэтому нужно апнуть. Не, про то, что я как бы тоже лошок, я играл один раз. Ты понимаешь? Мы же будем играть с лажками, я их там всех вынесу. Я же крутой парень, у меня тысяча часов в контре. Сколько? Это немного. Это, ну, тысяча часов там, ну, относительно. King Collusion почти. is off, Friendly Fire is off, Instant Random Respawn, ой, так, Террорист, Контр-террорист. Ой, так. меня зарезали, я только наушники. Это <как> за террористом был. Open to buy меню. А, я гея здесь. <как> угу. О, лимит, 3. Так, F3 пусть будет. Покупай всё, что хочешь, покупай. Ай, вот, я нажал я. F3, и мне дали все без... Курица. Стреляй, стреляй всех, э, гурт, А мы... Какая команда? Ай! Стой, стой, стой. Больно. Я убил. У меня какой-то дробя-вик. Да, чел виг. появился. Где? Так, да. это убил. ты? Убивай всех, тут кто... все, все что движет. Хорошо. Ну... А, просто... вижу, вижу, вижу! Я убил! Красава, красава! Ещё вот так... С помощью я... какого-то бота. Ты где? А я не знаю, где -то. Ой, Я пошел стрелять. А, чего? Меня убили. Это, это что-то что типа блокада. Ну, это... Ой. А, тут... Это тут скорее тут... блокада что-то типа этого. Питера. Так, да, я на каком-то спам. Ай. Вот этот Осу 1? Да, он софтом, он софтом. Да, Вы... он сам... Да, это читер. Слышишь, это читер. Мы выходим? Я, ну, я его убил, кстати, смотри, видишь? Нет, я, я не знаю, где ты. А, вот, я ты, вижу. Чи, ты можешь скиллчать, э, смотреть. Курица какая-то бегает. Ну, это читер. А! А почему, как бы, человек мертв, но он убил меня? Так я же тебе говорю, это читы. Контрострайки читы не очень жесткие. Ай, и что ты да, от ОСУ плеер, это читер. Татьяна Багураимин нормально убила. Да вижу я. Ой, это ты. Да после плеера это сама <сöring> умерла два года назад. А ты это кому? Да я усуплеер, он видишь он микрофон. У меня войск дизайн тут. Я не слышу. Да меня убивают! Только у тебя, у тебя один фраг, а, вс лишь. Да, а как смотреть? Да я не да, понимаю. Что, знаешь, смотришь убийство. Как в блокате все почти. Я не понимаю, я иду куда-то, меня всегда в спину убивают. Да, да, чел, понимаешь, просто зачем. Вот, это делать? ты. Чем? Ой! Знаешь, зачем Ай. играть с Ай, Тать Бортить вот Татьяна игру. нормально играет, типа, без читов. Бонус weapon, P90, плюс 5 поинтов. Чел, ты софтом гоняешь, понимаешь, по тебе видно. А, Татьяны нет. Да Татьяна. это, это, это кт он понимаешь, он просто чел. Я не тебе говорю, я врут говорю этого дауну. по да, да, лучше так сделать, так будет проще. Пойди с... на ХВК постреляй с такими же даунами, как ты. Меня в, в игре слышно? Да, нет, блять, но, но зато я теперь их слышу, я включил. вас чат. Главное случайно нажать. Наговорить. Да. Я уже один снагор, пусть. О, смотри, я тебя вижу, это я тебя. Да я. Кто я я вижу. Да меня сейчас убьют. Я знаю, я пойду. Я, я тебя защищать буду. Ты я сам хочу. Вот, смотри, а мне какое-то оружие от. Это не я да тебя Это не успел. Татьяна. Да это ты. Да ты сама откуда не возьми. Я ее разменял. Мяч. <свех> Я мяч пнул. <свех> Пик. Пик. Парень, парень, чё, тут парень, чё, с э А почему человек. Ну, вот... Да, нет, Давай, ч... <свех> друзья. Кого-то убил? А, нет. А, у тебя один фраг до сих пор. <смех> да. Ты крутой. Мне долевое П. Я должен всех убивать. А! А! А! А! Я убил! А! А, ты 16-9. Ой! Я... Ви! <смех> Хипшот! А, 16... Мне дали! Мне ачивку дали. А ты Ты в каком разрешении играешь? 16 на 9? Да. Мониторном. На, понимаешь, просто чел. Ну, а что? Что, так мы играем, алло, вы, вы в что такое Ос? Мне кажется, они всем, знаете, без мозга. Я реально без мозга, говорит, нет, что типа, мы играем в осу, а они еще что нам вот, Я, понимаешь, я первый это... раз потом слышу. А я где-то слышал, что это игра типа музыку в стиле аниме. Ну, не а... видел я вслепую, все. ой, то есть, ну, Про... не видел, Про... короче. Че? Про... Меня сейчас убьют! О, у тебя два фрага, нифига ты крутой. Ну тогда. Мне даже э, очистки тож, на... Я тоже беру, все, я тоже беру авик. А у меня он сам выдается. я на F3 нажал. Да! Спасибо. Только за. А тебя Рейвн убил какой-то. А где Тачьяна? У да, да, да. пушечное мясо. Я убил. Ну я, если что, записываю, что я, типа, не читер. Да, лол, почему чел не простреливается? У меня вроде все простреливаются. Или это я, скорее, умираю. А для чего эти курицы тут бегают? Оу, чел, чел вообще с этим... ...гоняет. Как только мы уйдем, три фрага крутой. Он сверху... Сверху кто-то убивает. Почему он надомажен мне и ушл? И сзади откуда-то вылез. Я целюсь. Целился. Я хотел. На! Да. Можно мне одного? Значит, не залезали. Не получилось. Я просто не разбираюсь в карте, не знаю кто где, как, почему. Да опять кто-то с... снизу. она Так, это ты. Нет, это не ты. Ой, не попадаю. Это не ты, это рэп. О, мне О. опять ачивку дали. First place winner. А я? Я меня хоть ранг на выбране до сих пор. А, кто побе... а мне почему пушку не дали? Так, сделаем. А что делать? Выходить? Выходи, по-моему, приглашению. М -м. А как это? выйти? Ой. Escape и... Не... У меня вот сейчас я зайду, получается, на новую карту выйду. Подожди. Так, escape, game and exit to main lobby. Потом join. А, понятно, я не в том разрешение играл. <существ> а, а какая разница в какое расшир... разрешение? У меня 144 герц 16 на 9. У, у на тебя, по сути, 3. точно такой же монитор, только еще чуть-чуть. А где... Здесь... герцовка? 144. У меня... игра в 4 на 3. Мы сейчас в запретную зону идем. Ой, у меня цепь нажать, да? Да. Это запретная зона. Королевская битва, короче. Меня даже Такого... не просили. Сироку. Сироку это карта. Sirocco. И раньше, и раньше даже на старом научении не мог даже поиграть в неё, потому что у меня карта не успевала загружаться. Там. Я на старом компьютере вообще в CSGO не мог играть. Пайлот... Pilot... А, у меня крашнуло, слышишь? Mm. Ну, выходи, тогда получается. Прям вообще из игры? Да, у меня крашнуло прям вообще. Или просто в главной логе главное лобби выходить угу. ну я так инвентари кстати знаешь что я тебе могу предложить что ты мне значит дался с пароль аккаунт и я бы тебе быстро настрелял на второй уровень зашел на DM пострелял так я сам хочу ну что просто чтобы быстрее было ты блядь, мало убийств делаешь тебе мало опции а ты... почему я, я могу кого убийств сделал просто не знаю как это делать Раз, Я... Давай, попробуем. Я зашёл. Connecting to lobby. Click to open chat. Danger zone. А на русском. А. Ну, у меня просто стим на английском. Steam на у меня на русском. У на нас равно у тебя баг был с что. Так, accept. Я успел. А на, на русском это принять. Да ладно. А еще это... А еще... Эту кнопку можно поменять, как хочешь, там, круче, если у нас вроде как-то зависит, там, вместо того, что будет высвечиваться, то, которое ты напишешь. Любое. Вот, я спускаюсь. И у из геаз. Ваш мафарник лимит. Смотри, тут какой-то человек. Приземлился, энеми. Ой, я кого-то убил. почему чё это лагает? Меня сейчас убьют. Меня подлагивают прям жестко. Нет, у меня я нет. Еще, я еще одного убил. Меня я сейчас реп... убьют. Эними какой-то. Эминем, Чего? Я, я рэп не слушаю. У меня патроны кончились. Я, я тебе пытался помочь. А мне что делать? Так я вижу, ты где-то там далеко-далеко ходишь. Мне еще чел. В воде. Я в воду ушел. И меня сейчас убьют. Ну, вот это... меня 200, убили. Меня убили. Сейчас в котором три патрона. слышишь Да да. А. а я... да, да это это ничего. Это сейчас вот садишься. Это еще разминка только. А. Обязно -а -а. вармап. А -а -а. Я лечу. Да опять меня. Почему меня тамажит? Просто так. Mm -hmm. От. А а, вижу. Я умер. Пыть. Опять патроны кончились. Я не умею с пистолета стрелять. Это я наверху. А, понятно, в воде разброс огромный. Я вижу, да. Тебя опять убили. О, а, это тоже варман. Я попал по аниме. тых так тых тых так так Ой. Сейчас да, смотри, я, я ставлю точку на карте. А, ставь точку на карте. Ставим вот сюда. Вот, видишь, где я поставил? Где? Он, видишь? Вижу. Зеленый флажок. И ставь рядом с ним. Где? Вот сюда. А вот этот Select Deployment PR, это что выбрать? А, выбирай скорее. Броня пришли, броня пришли. Броня пришли. Ага, выбрал. А, выберите бонус, сейчас еще будет. А то тебе с самого начала будет броня и шлем. Я так просто меньше... Ну вот я армор плюс хелмет выбрал. То есть не тейзер, там не шел. Ну за выживание, еще можно помочь за разведку, но это чисто для бабок. А, у меня такого даже не спрашивают. Я, кстати, пытался глобала поднять. Я к тебе еду. Лечу. А, так ты... А, нет. Ты, кстати, по-моему, не можешь управлять. Да, я не могу. Так, ну я... цепился. отцепился. Я бегу. О, я бабки нашел. Так, мне нужна okay. оружие. Так... Так... О, я нашел по 250. А, а по 2000. Где? А мне... А теперь я найду. А, вот! День... А... А, это, я деньги. деньги. патроны. я ноги сломал. Firebamp. Я же вижу что ты меня отмечаешься. Я тоже вижу. Флэшгэнг. Деньги. Это, это, это световая граната. Я знаю. Так... Можем тут погонять. Ой, был Глок. Да, бери, стой, иди сюда, иди ко мне еще, иди, иди ко мне. Бегу, ой. На вот, тут тоже Глок, нажми, нажми поднять. Е. А. С него, с него так. патроны снялись, у тебя патроны больше будет. Так, я вот слева нашел. Ой. Так. Можем выдвигаться двигаться по, по факту. Подожди. Так, так, так внутрь нельзя так ну пошли так вижу челиков на, 100, на 120 но они далеко от нас не стреляй так, так. если по тебе не стреляют не стреляй никого. хорошо я понял я понял Потом на, вес, я на вес денег я понял ой мне что-то епит пресс б то B to access to buy mini а это, это ты можешь купить сейчас что-нибудь что ну не покупай пока что лучше подкопи. хорошо так, я иду за тобой. Тык, тык. Может а вот это 20. По 20 взять можешь. Он вот получше почему. Так, Е. Вертолет какой-то летает. На шифте лучше иди. Сейчас. Shift. У меня здесь 120 FPS, понимаешь, что так мало. У меня не отображаются, я не знаю. Рядом. Опять И. Информация. Как запрыгивать? Понимаешь, одновременно пробел плюс пуск... про... Тут челы, тут, чилы, тут чилы. Рядом. Прямо вот тут. А как ты узнал? Да, я, я услышал. Там стреляют. Вочка. Что... Не, не взрываю. Стой, тихо. Тут чилы, он там. Я там на я иду. Нет, если ты прыгаешь, то тебя тоже слышно. Эээ... -э вон чел. Где? Вижу! Вон Два аниме! Одного убил! А, я думал я. У меня два хп. Use your healed shot. Слышишь? Че, yeah, я его убью. Я одного убил уже. Ой. Эй! А, ты сдох. Ты подойдишься. Как? Просто жди. Ага. Ты же сейчас на меня смотришь? Да, вот. Подбери мои вещи, там деньги. Я просто кинул вот этот флешбэнк, и в итоге сам от себя живу. Он стреляет. А как ты шприц взял? Вот кто то бежит. Внутрь. Он упал. Четыре Он... пацаны. Патронов не было. Мне. Не... Даже оружия нормального не было. Пятое место. Что поддали? Э -э да. Давай еще а -а запрет на зону поиграем. Пригласил. Так, так, что, так. Так, будет. Да, да, Только очень мало. Из-за того, что я типа очень плохо сыграл. Да не просто. Half-Life я... Alex Patchpack. Chicken Capsule. Ну это это наклейки. О-о-о. Здесь выхода этого Алекса. Ну который вот этот, новый. VR. Я понял. Да. Ну, я знаю. О, крутить можно. Не знал. Так, а кого себя -то? Не, если на инвентарь нажать и инспект. Сейчас бы объяснять человеку, которому играет больше меня. Как крутить? Да, Black Sight был. У тебя вообще ранг маджора ранг. 31. Да, имя, видишь, звание магистра. А это настоящие игроки или это боты? Да, настоящие игроки были. А -а -а -а. Нет ботов. Нет. Меня, блин, с мак-10 в спину убили. Прям в юспе 12 патронов было, я... Четыре... Я когда... Я решил убежать, потому что... патронов патрона было, я бы не убил патронов. Но, хотя, если бы я две головы под ему дал, я бы убил. Да мне я надо знаю. просто научиться играть, чтобы еще по мне сторонам нужно стрелять. См... Мне надо еще с... смотреть по сторонам. Ну как бы играть это само собой. Мне Нужно научиться просто... стрелять главное. Может главное научиться стрелять. А я уже... стреляю, но почему-то все наверх поднимается. А, а вот потому что отдача. Нужна аимить. игра. А... Так тут какой-то человек. Я его убил. А не, это... Его убил. это ты. его... А, а я Вон хочу это подобрать подбирай а она не подбирается у а, а, а, нас все равно это не сохранится а зачем тогда нам Warm up. вот цветочки раздвигаются меня щас убьют давай стреляй его я его убил ну, Он что то что он тебя убьет На меня 4 патронов просто ага. я, я уже 3 фрага сделал давай еще чел давай Ай. Ладно, я его одной пулькой просто убил. Походу, какие-то лубы вообще у тебя играют. А ты меня? Да. Нет, ну у тебя то, что тут челы играет. Может, ты тоже, Перезаряжайся. Я в спину. Я крыса. У тебя сзади два челика. Я знаю. А зачем ты почки-то взрываешь? Прикольно выглядит. Да, только у тебя сейчас 16 хп. Я знаю. Так, меня... Подбил. Я ему просто спину стрелял, он меня не видел. А почему я нуп, а ты труп? Я я нуп. Да. Я семь человек убил, чтобы ты понимал. А, прыгай, смотри куда? Вот сюда. Видишь? сейчас. <съех> Бридж. Я на Бридге нажал. Да, только там... Не упойте с него, ты сдохнешь. Постараюсь. постарайся. Ну, не обещаю. А... Пёрк. Армор плюс хелмет. Как-то не могу людей я думаю, ну, мы даже топ-1 можем взять. Mm -hmm. А можем потом в Fortnite пойти поиграть, но это говно. А у меня нет его. А, тебе скачать вообще надо. Мне надо его скачать. Ну, там немножко, там... Логиков. Да. Нет, 90, но у меня уже скачано порядка 40. Е. А тебе докачать okay. надо? Да, мне его надо докачать. Да, докачать. Боже, хочу. ну почему такое? Стой. Е. Да, подожди, я а там вот... кое-что... Я там ящик с оружием видел. Я а нашел какое-то. Я хочу, можно мне? Бери. Е. Так, лево. Вот, что-то еще ты нашел. Это сумка вижу. с деньгами. А я в тебе застрял. Я нашел. А это лучше? А вот это что? Понятно, не, это, это парашют. Парашют, я э -э экипировал. Подожди, где -то, где -то здесь я еще с оружием видел. Вот, а, вот, вот. нет. Я сломал ноги себе. А мне прыгать? О, нет, не надо. Так у меня же парашют. А, пробел зажми, только когда прыгаешь. Я вот к синенькому сундучку пришел. А, да, открывай ну ломай. Руками? Да. Эй. -э а вот, почему все МПшки О! Ящик с оружием. Давайте сломал ноги. А, этот парашют. еще одноразовый. У меня, у меня 36 патронов на Юст. Многоразовый. Да иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Я тут. Ко мне. Бери. Это? Нажми, возьми, возьми э, пистолет и Е. Это патроны. Я забрал все четыре баночки. В эту максимально. меню. Максимальное количество. Так, можно купить себе МП-9. Ох, нет. А, а, а, вот смотри, красненько что-то. П-200. А у меня 5-7. 200 да по 2000, 2000. 2000 что а нет и там 250 был 2000 вот это я возьму это ликвидация на цель ты а -а -а. убиваешь ты деньги дают и ты можешь быть вряд ли еще кого-то ну, я а -а -а, это я так знал то что ты заберешь мой okay. молик он вот, бери Какой бери молик? бери вот это и щит а где щит он видишь огромный а я могу тебе выкинуть этот фербом. Вот. Нет, ты. Как? Как? Ты его только кинешь. А. Их, подожди. По-моему, а кто -то топает. Ты его кинешь и используешь. Взорвется. И мы подгорим. А вот то зареспаунился. А как щитом пистолет достать? Как? Это... это чисто для защиты он придумал. А, то есть нельзя одно время. И да, если он... Если ты с ним ходишь, то он у тебя на спине. И если ты с ним ходишь, ты медленнее ходишь. Даже если он не в руках. Тут да. у нас все. А где? А вот. Тут стол лет два. Два О, иди ко мне. А, ладно, не надо, не надо. Я бегу. Да, не подходи ко мне сейчас. А где? О, я МПшку нашел. МП7. Я вот. А вот тут. Так, это.. Ой, это Noob Dogs Zeus X27. А, ну это значит, значит кто-то Зевс выкинул. У него был пистолет, он выкинул. Это Тайзер, yeah. наверное. Он такой зелененький, видишь? Да, да, это, это. Ну, Это электрошокер. Он ваншотит в упор. А, -а, -а. а зачем ты наверх зашл? Я людей искать. А -а -а а Галил сейчас неплохо можно Галил заказать Оп. подожди а, вижу челок а, 170 Не посмотри вижу. 170 вот сюда в погарих вот за мной иди если что как пушить мясо будешь выступать да. спасибо а подожди тут какой-то кейс убил одного деньги мне пушку какую-то выдали. Да, тут еще один был, еще один был. Это не тот, еще один есть сел. Я не вижу. Ты мой меч Приц забрал. Чего я взял? Мой меч Приц. Я ничего не забирал. Так 9. Его случайно подобрал. Ну я его не смогу выкинуть. А я даже нет, на я ты, не нет, нажимал. Ты его можешь, ты его можешь выкинуть. Как? ты его можешь взять и нажать г и выкинуть за один на чел чел чел еще одного убил вот тут я тебя а, выкидывал ты убиваешь всех да, извини а ты его забрал да вот так а... mp7 у меня вот смотри г вот тут по 90 можешь взять mp7 8. вот ты не взял а мне не надо по 90 возьми вот так а мак 10 Мак-10, но ну, тебе лучше по 90 будет с него попроще, тебе быстрее. Угу. А это что за летающая штучка? Это дроны. Ну, ты, получается, покупаешь оружие, и они тебе доставляют его. Ага. Понятно. До службы доставки местная. А вниз. 6 человек осталось, неплохо. Говорит, о, сейчас аэродропы скинут. Это а, хорошо. понятно, понятно. Короче, нет, аэродроп далеко и там в том районе щельки есть. Ты можешь тап нажать и посмотреть. Тап. Так вижу. Пишешь, квадратики, зарисовывай. Да, там да, да, где да. Есть люди. Ромбики или даже. Есть улучшения где Шестиугольники. О, халява. Вообще по факту я могу скаут. А, у меня максимальное кори... максимально количество денег. У меня денег много. У меня три Смотри, давай как делаем. Зайди, зайди в Б, ты можешь посмотреть, что ты хочешь купить. Б. А... Я, наверное, куплю... Кого ты купишь? Короче, закажи боеприпасы. Это что? что? Видишь, боеприпасы. каких то такой ящик с патронами. У меня его нет. А, вот АМО. Тысяча, да? Да. Так я надо. А, а я Тигл себе куплю. Йо, ай, всем Да, да. Тебе сейчас привезут, подбери. А, вам, отойди. Сейчас. И тебе порезал? Да. Зачем? А тебя дамаг. А дамаг прошел? Да. У меня было 120, хэп, а остало 119. Сейчас, короче, при, привезет э, патроны, я их заберу. Чел, чел, чел! Не вижу. Без головы. Вот там. Он убежал. Тебе патроны привезли уже. Где? Вот твои патроны. Так ты заберешь, да? Так. Ой, стой. пистик дай. На. Спасибо. Я теперь зигла буду хотя бы стрелять. Там од я одному чел очень много хп снес. Можешь забрать юзпик. Вот, вот он много дамага сносит. И в нем а максимально. Вот там чел. Аирдроп, аирдроп, пошли аирдроп, аирдроп. Вижу. Аирдроп. я не успеваю. Мне тебя покрывать? Защищать? Да, я заберу. М-ка, м, -ка, м -ка выпала. Это хорошо? Да, отлично. Лучше б калаш выпал, я Просто выпала та М-ка, с которой я стрелять не умею. Вот, вот в этом районе, вот видите, в тут челики были. О, патроны, патроны. Я наверх забрался. Ай, кто-то, ст... это ты стрелял? Нет, это не я, меня убили. Лёдки. А, я возражусь. Все, не вылезай. Да никуда. А, у тебя же еще прицел стандартный. Ты возродился? Ну, я возрождаюсь. О, по мне стреляют уже. я не могу попытаться их убить. А, возрождение станет недоступно. Я не могу. А, по тебе стреляют? Нет, я, я что. Чё... то я не могу их убить. Я его вижу, я по пострелял. Взорвали. Они к тебе идут. Я вижу. Красава, я ты убил. убил. Одного. Ты же говорил второй. Второй еще, второй еще. Я видел его. Где? Я не вижу. А, меня сейчас убьют. Я вижу. Прячься. Меня слышно? Убили. это <св: back> не возродишься, только я сейчас могу играть mm. а я я ар... у меня брони нету. еще нету а из идет Красненько что-то не, ну я уже сыграл не так уж плохо ты хотя бы <связавшись> я кого-то убил А, я ему минус 138 дал Подожди, получено урона 107 и урона 138 хп шестью попаданиями как я его не убил? На меня я получил 277 и за один выстрел. Ой, нифига себе! Смотри, сколько опыта дали много. А как посмотреть? Ну тебе много опыта дали. Давай еще одну каточку тебя пригласил и пойдем. Так хорошо. Башмейкинг. И прям вообще много опыта уже дали. Угу. Ряно, не получ... Я просто в крысу убили, а теперь аккуратнее будет. У, лов, у челов была плетка это очень страшное оружие в руках, в руках сильверов а я кто? ты здорово я принял я сейчас приду. Почему? Я тогда Челика не убил. Ай! Ой. Я умер. Ну так, почему? Этого Челика стрелял. Он использовал медшприц. Потом я чем А стрелял. как медшприц использовать? Нажимаешь на ИС. Нажимаешь на кнопку выстрела. Mm. Здесь не работает. X. Его нет, потому что. А. Ой, у меня боеприпасы закончились. это не я, я сзади вон бегу. Ай! Ай! Ай! Ай-яй-яй. Лечу к тебе. А, тебя убили. Да и да. меня сейчас убьют. Я все твое подобрал. Это это разминка. Да и что? Я и твоих ты... убил. Так девять какой-то ит а вот сюда yeah. га station вот это надо было вот на радио там никого почему вот right? ты в центр никогда не идешь Заложника и молотов а я не могу управлять так сундучок тык, тык. топор слышишь а да ага. так я, я захожу тут по, а а -а -а -а с... по мне какая-то турель Пять я не могу в этот она меня сейчас убьет турацка, которая хотела это здание первым жить. Вот, слышишь? Да, она мне ее можно как-то выключить? Да, ее сломать надо. Я ее ломаю. Я я сломал ее. Одного врага убил. Опять все без меня. Гастейшн. Пух-пух. Вам еще один будет, чел. Как дверь открыть? Е. Е. А, Спасибо. Ой, я подобрал. А, нет, я Глок-18. Так. Да. Так. Мне надо? Да. Е. Пресс Б, то баймин. Пошли в радио. Угу. Ой. Так. Пусто. Так. У меня вот такой топор, кстати. Я патрон. Раз, два. Так, взял. О. Эй, uh, а uh, Сундучок. И-и. Оп. Так, сюда нельзя. Я нашел сундук. Какой большой? Синенький. Красное, это оружие снег. Топор. Запа. Топор. Можем можем в бункер Деньги. пойти, в принципе. Подожди. А, вот, шприц я нашел. Да, большой ящики вижу. Я... Ящик сломаю. Mm? Я за тобой бегу. Я чел, походу. Нету. Я слышал топот. Это я, может быть. Топот, когда я слышал. Это я. За мной может еще что-нибудь зайдем. Куда? Давай. Да. Угу. Контрал. Один ящичек. Так, мо а может тут подветы? Так, по тысячи взял. Так будет побольше, чем. Угу. Э, возьми, он там по 2000. Так это у меня уже есть. Патроны дадут. А, забыл. Так, мы на улице. Я больше никого не вижу. А, у меня парашюта нет. Глок 18. Патрон нашел? Да, патроны. Ты их же пробежал. А мы что-то уже были? Мы обратно вернулись. Так, вот тут везде. Можешь еще подорвать. А, у тебя, наверное, максимальное количество позов. Наверное. 1340. А, да. 46 максимум, по-моему. Пел. Вижу. Полагаю, вот тут, вот вижу, вижу, за красным. С двух сторон обходи е. Обхожу. Ну подобрал. Убил ты, а подобрал я. Ящик какой-то свалился. Слышишь? он дрона покупал и тут ящик свалился а ты где а вот. пишу еще человек бегу а был одного был одного еще один есть я бегу тут у меня бегу как же сложно так вот один труп еще где-то один есть okay. я это вот тут еще один был. Вижу, не слышу, то есть. Дрон. Айрдроп, айрдроп, айдроп, айрдроп. Где? Так а вдруг тот в спину выстрелит? О, коллаж, колаш, Мак 10. Я их запрыгиваю, смотри. Я высоко прыгаю. К чему? Запрыгива. -а, а. Деньги. Он не останавливаться, значит, я. Как ты запрыгнул? Два человека а. осталось, слышишь? И мы. И, и они все в разных отрядах. А, нет, не двух. Три. Как ты так высоко забрался? Да, у меня их запрыги я, могу... я два раза выше прыгаю. А, то есть я, я не могу всегда. Это тоже можно прыгать, но это нужно уметь. Я... Это нужно стрейф сделать, но ты не поймешь. Не. Нет. А, все таки я так и знал то, что со скаута убьют это где я сдох скаут где где нету так ты возродился я их вижу подождите у нас читера это читера читера читера читера они все там же куда мне респавниться сюда ладно пункт Да, это читер забей, забей, это читер На кулаках этих третье место. Эх, раз, а, а у тебя какой? Первое место, то есть. А у тебя второе. Так выйти. Да. Нет, у меня рекрут ранг первый. А теперь ранг. Вот, ласткат играем, а пойдем в ММ. Mm -hmm. Хотя об кого им сейчас убить. И failed to create сессион. Так, join зашел. А есть другие карты? Пирогка и бутсайт только. А -а -а. Напиваюсь, снова говорю пока. А, меня крашнуло, слышишь? Угу. Сейчас выйду. Или тебя вообще из игры крашнуло? Да. А. Ну, сейчас в логе выйду. Пригласил. Подожди, у меня ещё грудится. Та игра. Давайте представили новый процессор. Ryzen 5000 серии. А, у меня тоже влетело. <с> так, play game. Ryzen 5000 серия, это же вообще имба. О <с> 6 ядер 32 потока. Как много. Unstable Force. Kill ...for enemies with a single round. Avenging Angel. Заходи. With... Это, это как дефолтный краш. Я перезахожу. О, вот. Вот, даже уже Join не надо нажимать. Вот это эволюция. Evolution. Accept. Красного? Нет, не красного. А, мне послышалось уже красного. Просто Black Side это очень логучая фигня. Нет, вот режим, а, мы на лагающий. новой карте. Старые на них. Аймбот. А вот я тебя вижу. Подсвечиваешься. Бочка. Так. Я вижу. Меня сейчас убьют. Меня убили. Меня убили. Нет, я скрылся. За тебя, за тебя. Ты? Он там, Что? вот где ты был, там был другой чел. А снизу вообще три чувака дерутся, а я просто. Леха, вот там за тебя бегает, чел. Убил одного. Я у меня. Амур. Какая босса на даблберетта? У меня патронов нет. Ноль. Ноль из нуля. Я щас умру. Сзади. Пух. Куда? В город. Таун. Может, шот взять? Да не, лучше, лучше армор берем, его угу. хрен найдешь, потому что. И рядом с нами человек. На бу ойс. Флотила. Пайплайнс. Дом. прям рядом с нами. Сундучок. Если найдешь оружие... Кричи. Я понял. Чел прям к нам забежал. У нас чел. Я Он понимаю. прям в нашем городе. К нам прибежал тот чел, который рядом с нами был. Хорошо. Так... Красный. Чел... Красный сундук. Ломай его. Фраг гранат. Я я все нашел, кроме я чувака нашел, он в Я двух чуваков нашел. Я, пожалуй, иду. Два красных ящика. Я оружие не нашел. Так патроны. Зажка. Красненький ящичек. Так где? Блин, есть? мне мне говнище выпало. Я выпал так 9. В вашем городе челик? Я дам два челика вон там, где арка. Ты а, только понял. что их видел. Ходячие они ходили? Да, один стоял, один ходил. Но они пустые были. Вон там. Это ты? Взрыв? Да. Да, да Там турель. Иди возьми, иди возьми оружие. Сейчас, ПП Бизон. Взял. Деньги. Они там были. Куда ты сейчас идешь? Пойдем, изучим. Вот это один. А не он. А. А кто так, это? А, у них оружие есть. Ну один Давай. точно их ходил. Точно оружие есть. Уж здесь ящики с патронами зовут его. Может они уже ушли. Это за мной ты ходишь. А что мы делаем? Так, подожди, дрон летит. Слышу. А, он пустой. Карту идт. А он здесь все патроны золота Вижу их, вижу. Стрелять? меня рядом нет. И ко мне? Они, они у меня. Бегу. Одного убил? Подожди. Дай мне. Обоих да, убил, обоих убил. Оба, нет, нет, нет. Спасибо, что оставил одного. Да, что у, у меня патронов не было и он мне убивать шел. Я не. Я вот здесь стоял, смотри. Давай искать патроны. У тебя есть? Нет. Я могу их купить. Если надо. Я тоже, лучше не покупать. У меня, у меня как бы на одно только оружие. Я на mp 7 а, Основное. Ладно. А, рядом с нами нет людей, кстати. А, нет, есть. Человек только что зашел в квадрат, в котором мы сейчас находимся. Как ты смотришь? По карте. Ну, под, через таб. Вижу. Там на флотиле кто-то один был. Или флотилия? О! Нам стреляли, кстати. Бери патроны. Нам стреляли откуда-то. Без головы, без головы, чел, я вот иду пушить. Вот за, эти, вот за этим большим камнем видишь? Вижу, я справа. Он на меня пошел, как знал. Ладно, тебе помог. А опять ты убил? Алло, откуда, откуда? Не пойму. Сверху. Убил, убил. Это вражеский отряд был. Мне X нажимать, да, чтоб лечиться? Так, да, X нажмите, без Все. Пошли его золотая. 57. Я бегу. И уже. А у меня сколько? Затем. Сейчас... Деньги, деньги. Ой, красненько. Тоже люди могут быть. Угу. Uh -huh. Uh -huh. А, в группе Тут могут быть люди. Вижу. Слышно. Дрон. Мертвый. А, смотри, здесь люди. Умячил. Так. Убил так, одного, он. убил одного. Еще один, еще один. Понял. Ещё... А, убил... его убили, его убили. Вижу. Я попал. Я без головы. Оружие с патронами. Летит какое-то наверху. Я не попадаю. Я аирдроп золотать надо. Аук, аук, аук, аук, аук. Оружие прицел. Ай! Я высунулся. Убил его. Еще. Это, это был вражеский отряд. Я сейчас к тебе, топашка. В смысле, вражеский отряд? Мы, вы... Мы выиграли. Первое место! Да. А за что? А, и... так это, это был последний человек. Нет. А, это был последний. Так в... не, в смысле, первое место за то, что я ничего не сделал? Ну ты О, ничего чай. не сделал, я всех, всех Ну я про это и говорю, что, типа, первое... А, первое место это командное. Мне инвентарь... инвентарь новый дали. И у меня mm -hmm. второй ранг. Вот как да. ты и сказал. Пошли, мочи, пошли. New пойдем. item. Какой? Чё тебе выпало? Tech-9 in groundwater. Давай, я, приглаш... я тебя пригласил, пойдём в 2 на 2. Join. И ты точно кого-нибудь убьёшь. Уверен? Прикольно, конечно. Да, должен. Должен? Или просто большая вероятность того, что я кого-то убью? А долго ждать? Три минутку, Вау. Ага. Сколько? Три. Долго. Спектр о, это некрасиво, если честно. Алло, алло, а это не мне. Ацепт нажал это, это, это короче, это игра название уже, понимаешь? Угу. Сейчас будем это тащить. Friendly Fire Zone, Team Collision Zone. Да. Это типа если, я если могу меня... по тебе по тебе попасть, да. и ты и... умрешь. Да, ты меня можешь убить. Но если ты меня будешь через часто убивать, тебе банда тут. Ну я ж не специально это делаю. И для этого, и поэтому. Поэтому, ну, там чисто можно. А, понятно. Ты здесь, ты здесь никого не убьешь. Здесь слишком жесткие люди. Не, ну я как бы постараюсь. Я буду в соло, наверное, тащить. Нет, я тоже. Буду. Курица. Нет, они лохи. Ну, в принципе. И, говоришь, это за голову такие? Я прыгать не могу, Гуфи. А, Бол, а тут покупать спал. ничего не надо. А, да, тут нужно закупать. -а. Ну, я F3 нажму а, автоматически, закупил. А, зачем F3? Лучше нажимать Б. И там можешь купить что хочешь. А, ну, давай. какой не пуш никуда. Вот туда, видишь, Б сайт Подожди, мне... пистол? меня ни, ни на что не хватает. закупился уже. А, да. Дай. Где стоять-то? Куда где-нибудь? Мин... Откуда? А, мне, мне голову дали, прикольно. Что, не не стоил у меня. Хорошо. Вернее, пистолет. Вот это бумага, а бумага это деньги. Это ламба. У меня просто самое смешное, что у меня Ctrl-A и Ctrl-Z это горячие клавиши чем Speaker. Когда я их нажимаю, у меня там типа Csoon Microphone Mute. А, попал в одного, у него минус пятьдесят. Где он? Я вижу. Стреляйся с ним. Стреляй, Йоу. Как они побеждают-то? Тут их два. Так она а сколько? Они, они нормально играют. Это, если бы я был с другим человеком, который стреляет так же, как я, надо каких-то мобиков ну, найти, видимо. Бил, Бил одного. Гленту. Второй у тебя. Ладно. Я еще не дошел до точки своей. А зачем? А что ты только там ходишь? Что ты Потому не покупаешь? Потому что. Он... А я забыл, что надо закупаться. Ладно, закуплюсь. Тут никого. А, я нашел. Ты нашел его? Нашел. Все. Так. Да. Так. Нажми Б. Б. Купи, купи э, М4А4. Это где? Рифл? 4, клавиша Рифл? Да. М4А4, купил. И потом, э, Броню купил еще. Эквипмент... Э, Клевр... Кевр... Плюс хелмет. Плюс хелмет, да. Всё. Я пошел на свою точку. М4... М4. У меня, у меня второе. Я только вылез. Он там, да. Я тоже точно. Контр-террорист хелт the best, что-то там. Ага, okay. нажми то же самое. Я понял. СМГ.. Ой, так я набыл. Рифл М4А4. Эквипмент Хелмот. Бэкбэк. одного а вроде сзади должен упасть там, сзади! Тут. Где сзади? Вижу! <звук> Почему? Не... А, ты его убил все таки Не понимаю, а как... Посмотри на консоли, сколько ты ему... А, ты... ты У меня, не... на... У ты меня нет еще... консоли. Я ему дал, дамаг слышишь, ты ему? Так да, я его, него его попал. Как консоль открывать? А там вообще настройки надо включить сначала. Ну, у меня нет консоли. От... Сзади. Сзади. Си зун. Его жди. Он накоцан, его убить. Ну я в него попал несколько. See you soon. Welcome back. А, он уже в планте, если что. Это где? Сзади. Как он меня обошел? Они через КТ выпали. А, ты тоже У меня 2000, у меня на М4. А не 45. хватает Что не покупай? Можешь Дигл купить. Пистол. Лезеркинг. Эскейта У тебя, у тебя... Я знаю. Убил. Второй у меня вот здесь. На карте. Потом. Он здесь был, может быть он уже нет. Бабушка, я сейчас занят, ты не видишь? Я окно закрою. Того оружия подобрал, которого я убил? Да. Микрофон Меня убили. Ой. А ч молчал? Что ты молчал? Да я говорю, я случайно нажимаю Ctrl-A и Ctrl-D, у меня включается режим отошел. Надо еще на карту смотреть, оказывается. Я ее забыл. убил красав ты да дал но меня убил убила булочка да он просто я просто я один кил сделал а я 10 раз больше у меня киллов ну, мы, с... мы побили, получается. А репорт накинут. У меня почему-то Сайка вс в голову летит. Так, я не буду покупать по две тысячи. У меня опять нету денег. Да. На первом раунде всего 800 долларов. А что мы должны сделать? Поставить бомбу. Куда? Один, один, один прям каленый, Один без, без головы. У него мало хп очень. Я вижу. А, оба без головы, оба без головы. Найс. Еще одного угай. Второго я убил. Я Смотри, убил. Вот, вот видишь, вот сюда. Ну, да ты Куда? Сюда? В центр? О, меня тебе... выдали. Видишь, на... у тебя видишь штаб? Видишь, там такой... да да да да, -да, -да, -да, -да, -да. Значок Б и вот там нужно бомб поставить. АК-47 я взял. Я забыл... А пушит, пушит, пушит, стой. Я, я забыл броню купить. А тебе не хватит, наверное. Не хватит. Да, да, не хватит. Подожди. Я тупак словил. Тут где-то тут где-то рядом челик был еще. Я понял. See you soon. Welcome back. Ее. Ставь бомбу, ставь бомбу. Ставлю. Ее-е-е-е-е. Я сейчас убь. Нет, нужно зад... удерживать. Зажать, я понял. Я поставил. О, победили. Пип, пип, пип, пип, пип, пип. Так, Б. Ты не надо купать. Ты можешь только гранат еще купить, максим. Это рейнер. где? В гранат. Гренейдс. Я, uh. я забыл. Пять я. Так, тут еще раз скидки есть, как ты знаешь. Я не знаю, что это. Вот, флешка. выходи, я флешку дам. Можешь спину зайти аккуратно? Спину кому? See you soon. Второй походу вон там. Угу. Понял. Видишь. А да, вон да, да, там. Где. А, не я. А, нет, я. Я, Знаешь, я помню, что он там, смотри. Как? Вот видишь, который вот здесь, в углу сидел. Он mm -hmm. вот туда смотрел. Понял. Я прочитал так. Это эта игра еще и надо смотреть. Думать? А ты, а, ты двоих убил? У... Ты Нет, тут... я, я одного, плюс там было ты. Плюс ты был. А, с меня... Меня съело. Тарчелик там, Я не вижу. Убил сзади. Вижу. Так. Это твой. убивай, убивай, убивай его. Well, не смогу. Выходи и убь. Братан. Он за камнем. Я Е нажимаю. Давай, убей его. Я Е сделал. Вон там. Красава. только О, а... меня повысили. Мне граффити дали. Дали Бигстара. А мне, мне ничего, не дали. Биг Стару дали, слышь. А это Другой. хорошо? Это, это новое звание, которое круто. Ух ты минимум. Я тебе знаешь, что предлагаю. Пойти в матчмейкинг. Это что? Это игра? На, на час. На час? А, игроки, ваши. Комплективский скилл с типа... Да, у меня звания слишком высокие. Ну, давай, значит, то, что по моему званию. Нет, ну, мы можем с тобой, в принципе, пати собрать, ну, ладно. Можем еще раз сыграть напарники. Давай. Давай не на этой карте. Вот так вот поставлю и вот так. И сколько ждать? А как найдется? Угу. Сейчас играли. Угу. Смотри, куда помпу ставить? Это называется сайт. Угу. А ага. пошли за мной. Куда? В смотри, Я... смотри. смотри, вот это называется лонг. Вот это, где мы сейчас ходим, это лонг. Это подъем. Подъем. Логично. Вот смотри, видишь вон ту, вот эту будку, вот эту маленькую? Это называется Будучка. курятник. Ага. Ну потому что там. и вот, это статуя, это сайт. Вот тут. Вот тут бомбу ставить. середине. А там еще есть точка А. Точка А она недоступна. А. Тут только на Б можно играть. А почему нет? Они видимые стены. А, все понял. Ой. Что? Я я флешку кинул. А. что там не залагаемо играем с кем иканцами только из-за ника нет потому что у них пинг 5 это значит они рядом с вообще а где ты пинг смотришь я да нашел я... их они очень любят прятаться кстати покупать что-нибудь броню эквипмент не почему-то не хватает. Беж шлема так. Хорошо, шлема, эскейп. А, у меня это пи пипка. Так, длинненькая. И вижу! А. See you soon. <звук> <звук> Welcome back. <звук> Кажется, мы тут проиграли. Так, это за здесь за те сторону. А, я забыл, что я. А вот эту сторону, за, за т здесь, за террористов здесь, сложнее. У тебя это... ...граната. Пачка. Я вижу, он в курятнике. В курятнике. Он меня надамажил. Он меня надамажил! Он бегает. У меня бомба. Покупать что-нибудь. У него вот чему это сука стоит? Покупать что-нибудь. Ака, 40 Мне идти в центр? А, понятно стоит. А тебе Мне что-то не нравится. Б. Эквипмент, хелм... Я, кстати, хелмет не, не покупал в прошлый раз. Б. Рифл. Гейл. Эскейп. Ты убил. Горячо. А что? Так, от откуда? Заль. Трепмен, филмит, рифл, ССГ. Да опять они эти кидают, монетчики. Welcome back. Я поставил. Back. Алло. А мы выиграли первый раунд. Мора. И не подобрал. А я такой дал. Так, АК 47 Хелмет. халмет, А опять у меня эта бомба. Ты меня слышишь? Да. See you soon. Welcome back. А как? Я ж не поставил. Он мне даже не покупать ничего не нужно. Блин, садимся. Куда пошел? Последний раунд в первой половине. Hriffle HK. Equipment Howund. Я пойду первым. Как мясо. Пушать. Как он такой голову ставит? А есть, может, чип какой-нибудь. А вот арка это скинет. Riffle. А, точно, ничего ж нельзя. Но мы поменялись. Да. Так, наша цель теперь их убить, так? Максимально крысятническим образом. Ра у меня. А, а, а, они идут по одному маршруту. Ну, <соспит> <соспит> <соспит> вот только и так можем выиграть, в принципе. Так. БМ Рифл М4 не хватит на экипировку. Откуда? куда? там же пойдут. О, Они стой, стой, стой, там обратно. Они вдвоем там. Я накоцал одного очень сильно. Вот этого, да. Так, Мы только так сможем выиграть. Ну да, да. ну да. Но у них какая-то привычка идти по одному маршруту. Это правильно, кстати. Да, иди туда, смотри там. Я там увидел, скажи. Они там. А да, все аккуратно. Встань в закрытую. Открывайся, падень. Стою. Я вот на лесенке. Кубая. У меня один а А, я не успел на него а я ему минус 80 я ему 10 хп оставил мог бы ему хотя бы один я просто высунулся и не понял где он лучше ты устроился он бы все равно меня убил он же Нет, ты хотя бы ты хотя бы в него попал бы я бы его убил Там двое. Да нет, я знаю. Один, один. Как так в голову стреляет? Прошла секунда. А, ну это, это, это, это чит. Как тут репорт кинуть? Помаешь на него и. и наказала see you soon welcome back see you soon Welcome back. Я могу убиться. Меня видно? Да. С дропа. Так. От тебя чел. <звук> Когда пойдем? Не знаю. поиграем куда ты хочешь а какие у тебя еще игры есть только ну это опять все но ты сам знаешь 5. а Можем пойти вообще на рейдшим ну давай выходить вышел уже